En las últimas horas, el presidente Vladimir Putin ha enviado el mensaje de fin de, de fin de año a todo el pueblo de Rusia, en donde ha dicho que el futuro de Rusia depende solamente de nosotros и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Felicitando en su tradicional mensaje de año nuevo. Предательство и малодушие показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий стали тем рубежом который закладывает основу нашего общего будущего transmitido minutos antes de la llegada del nuevo año en esta oportunidad putin felicitó a los rusos rodeados de militares que participan en la operación militar за это сегодня мы и сражаем защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах российской федерации вместе строим и создаем главная судьба России защита родины это наш священный долг перед предками и потомками estimados ciudadanos de Rusia en lo que ha dicho el presidente de Siberia termina el año 2022 y ha sido un año de decisiones difíciles pero imprescindibles hemos dado pasos muy importantes para lograr la soberanía de Rusia нравственная, историческая правота на нашей стороне Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Moscú. el año que termina ha sido un año de decisiones difíciles y necesarias grandes pasos hacia la plena independencia de Rusia y ahora el país está luchando por su futuro y de hecho, суверенная независимое безопасное будущее россии зависит только от нас от нашей силы и воли Vladimir putin año ciudadanos el, el jefe estado se a la de a pie, a no el como de costumbre a Kremlin, la se la запад врал о готовился к агрессии и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. А Служащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость за то чтобы гарантии мира и безопасности для россии были надежно обеспечены все они все они наши герои el resultado del año putin ha dicho que fue un año de y de grandes pasos hacia la conquista de la plena soberanía de Ruia y la poderosa consolidación de la sociedad. Сердечно поздравляю с наступающим Новым Годом всех участников специальной военной операции, тех, кто сейчас здесь, вот здесь рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или исполнив свой долг, уже вернулся домой. Los eventos verdaderamente fundamentales y fatídicos de 2022 se han convertido en un hito que sienta las bases para el futuro común de los rusos y la verdadera independencia. Esto es por lo que estamos luchando hoy, ha dicho el presidente. Fue un año que puso a muchos en su lugar separó claramente el coraje y el heroísmo de la tradición y la cobardía y el heroísmo de la tradición y la cobardía demostró que no hay poder superior a la familia y amigos la lealtad a los amigos y compañeros la devoción a la patria es 2014 después после крымских событий россии живет в условиях санкций но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война те кто ее затеял ожидаle полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе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 Безусловно, служит вдохновляющим примером для других государств и стремления к справедливому многополярному мероприятию. Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Las élites occidentales aseguraron hipócritamente sus intenciones pacíficas, incluida la solución del conflicto en el Donbass. Según Putin, este año Occidente declaró una verdadera санкciones сами без всяких формальных указаний хочу поблагодарить вас за чуткость ответственность и добро за то что вы люди разных возрастов и достатка активно включаетесь в общее дело los, militares, las milicias y los voluntarios rusos ahora luchan por su tierra natal por la verdad y la justicia para que siempre se proporcione de manera confiable las garantías de paz y seguridad para Rusia. дорогие друзья в любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником. И обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергию великодушия, Las autoridades brindarán la asistencia necesaria a las familias de los participantes que han caído en el campo de batalla, ha asegurado el presidente Putin. Стряхая новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, подарить то, о чем они мечтали, увидеть восторг в глазах детей, почувствовать как трогательно благодарно за наше внимание родители, старшее поколение. Они умеют ценить эти зарницы счастья que agradeció a los militares por el valiente servicio y felicitó a todo el personal de las fuerzas armadas por el año nuevo diciéndoles que todo el país está orgulloso de su fortaleza resiliencia y coraje oraciones y corazones de millones de personas están con ustedes y en la mesa de año nuevo seguro que harán un brindis en su honorgia сейчас самый подходящий момент чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах. О любви, о том, как важно заботиться друг о друге. Всегда, в любое время. Пусть эти сердечные слова и благородные чувства придадут всем нам как можно больше душевных сил, уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой. Putin ha dicho que ahora lo más importante es el destino de Rusia, su defensa que es un deber sagrado para los antepasados y descendientes, siempre lo hemos sabido y hoy estamos nuevamente convencidos de que el futuro soberano independiente y seguro de Rusia depende de nosotros, de nuestra fuerza y la voluntad, la lucha de Rusia por sus intereses y su futuro se convertirá en un ejemplo inspirador para otros estados en su lucha por un orden mundial multipolar justo, los rusos deben de creer que su país seguirá siendo grande e independiente y solo avanzará y ganará, de esta forma son las palabras de vladimir putin en las últimas horas